Слова ручаюсь, именно так они и пили, и многих друзья. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, как было, и вывьем, как водится, Как на Руси повелось. Вспомним, как было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Вспомним мы тех, кто ночами холодными, Мерзлых не спал в лентажах. бился на ладоги, дрался на волхове, не отступал ни на шаг, бился на ладоги, дрался на волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем на тех, кто полег под синявиным, Кто не сдавался живьем. Выпьем за родину, выпьем за Сталина, Выпьем и снова наем. Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Пусть вместе с нами, землями Ленинградская, Вспомнит былые дела. Вспомним, как русская сила солдатская немцев на тих Вспомним, как русская сила солдатская немцев за тих вингоноват. Будут в преданиях навеки прославлены Под пулеметной пургой. Наши штыки на высотах синявина, Наши полки под Наши штыки на высотах Синявина, Наши полки под омгой, Станем и чокнемся, кружками стоя мы, Братство друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за славу живых, выпьем за мужество пав павших героями, выпьем за славу живых, Редко друзья нам встречаться приходится, нож когда-то вспомним, как было, и выпьем, как водится, Как на Руси повелось. Вспомним, как было, и выпьем, как водится, Как на Руси повелось. Это так и пела, настоящие комплектина. 41 наша отец. Вторая песня тоже оттуда. То ее пел отец, я помню, в 1956 году был во Львове там. Первый раз стреляли, когда в Венгрии началась заварушка, сбунтовался университет львовский. Всем военным написали нашим красные звезды нарисовали, и начали их истреблять. Мама у меня маленький, был ей 5 лет. Ее ранила, чуть-чуть убил его меня. Но не про то, это длинная история. Отец на трофейном баяне, у нее был ординарец, который потом его звали, а, забыл, как его звали, он потом в Уральском хоре был, баянист такой, и он обучил грядно Трофейном баяне. И вот любимая его песня. Тоже фронтовая песня, хорошая Дует теплый ветер Развезло дороги И на южном фронте Будьте пилипе Тает снег в Ростове Тает в Таганроге Эти дни когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях Пожарище О друзьях где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить Вспомню я пехоту, ты родную роту И тебя за то, что ты дал мне закурить О походах наших, о боях с рогами Долго будут люди в песнях вспоминать и в кругу с друзьями, часто вечерами Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях, товарищах, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить, вспомню я пехоту и родную роту и тебя. За то, что ты там не закурить. Давай закурим, товарищ подной, Давай закурим, товарищ мой. Нас опять Одесса встретит, как хозяев, Звезды Черноморья будут нам светия. Славную Одессу, и каховку, город Николаев,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 Батя нравился, особенно последний куплет, мне тоже до сих пор, сейчас пою, я А когда не будет немцев и в помине, и в своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине, эти да никогда не будет, мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах, где-нибудь когда-нибудь мы будем говорить Вспомню я пехоту и родную руту, И тебя за то, что ты дал мне закурить Давай закурим, товарищ подной Давай закурим, товарищ мой Давай закурим, товарищ подной Давай закурим, товарищ При нас сегодня присутствует Лариса Анатольевна правильно? Лужина, народная артистка «Наша РССР». Не стесняйся, Лариса Анатольевна, все свои у нас здесь. Вот, вот, еще расскажу сейчас секрет. Там вот мной будет выступать человек, который влюбленный в вас еще больше меня с кинофильма «На семи ветрах» Виктор Верстаков. А я спою песню из этого кинофильма, которая мне очень нравится, где Тихонов ее поет. Вот он поет. Она написана за... Вот он, Верстаков. <решит> Полковник Верстаков. Я какое-то время служил в разведке, как мой батя. Он там всю войну на пути проползал, фронтовая разведка. Так что это песня изумительная. Это... Хлебов, а? Я с именами авторов слабо знаком. Никогда я не интересовался. Я песню только вот прикупилась, как модель другой погод песни, и все, прицепилась сразу с одного раза. А кто написал, когда написал? Как-то неважно, да? Согласны? Важен конечный результат, а никто но и -то как... -то... Галичь, То -то галичь есть галичь. Ну, Понятно. -то... Но я-то Морозов, я останусь Морозовым, поэтому но я тут песню только Галич, конечно. А музыка, Не знаю. Да написано, но я буду Мне написали, что это... Слова Галичи, да не в том. Дело в том, что она подходит под наше. Не упомнит память всех, кто чего написал. А песни с детства разные. С трех лет, если я помню, там все мои родственники пели разные песни. Ну, они поскольку не говорили мне, что кто там автор, кто чего-то. Я помню, что было здорово сделано, на концерте выходили и говорили. Слова там, такого-то музыка, такого-то исполняет то-то. Сейчас можно подумать, что Алла Пугачева написала кучу песен, и никто ей в этом не помогал. Там это неправильно. Ладно, такая вот песня тогда. Сердце молчит снежной ночи, в поисках сны уходит разве? С песней в пути Легче идти Только разведка в пути Не поет, ты уж прости Где-то сквозь смех Песня и смех Здесь лишь гудит Новогодняя вью в краю тех, кто в бою. Вспомни тихо про бой про себя, песню мою. Вспомни тихо про бой про себя, песню мою. А кто из мужчин? Связистов был. Есть кто? Связисты? Да? Оп, есть, вас. Извините, я не буду называть автора, просто скажу. Я просто скажу, что в разведке без связи нельзя никак, это труба. В код разведки тоже нигде нельзя, спецслужб без связи. Ты честь, я говорю, а связистов. Не танк вести в бой за Родину Лишь черный провод Мы потянем вперед И в гимнастерке рыжий, Дырочку для ордена Связисту вражеская пуля провернет И в гимнастерке рыжей Дырочку для ордена Связисту вражеская пуля провернет Горевший лес Вернее прежнего Кругом гремит Игра хочет война А в трубке слышатся слова Такие нежные Заряд ведь заряд, Я чайка, я волна А в трубке слышатся слова Такие нежные Заряд ведь заряд, Я чайка, я волна Не флаг, ни стиль, на поле боя нам в руке всегда черный провод течет. Но если хочешь, парень стать суровым воином, Давай бери мою катушку на плечо. Но Если хочешь, парень стать суровым воином, Давай бери мою катушку на плечо. Танк вести нам бой за Родину Лишь черный ворон, черный провод Мы потянем вперед и в настерки рыжий, Дырочку для ордена связисту вражеская пуля провернет И в настерки рыжий, дырочку для ордена в связи с вражеской Боля Спасибо. Я почему на этом ваше внимание задержал? Будут разные песни потом, все. Но все-таки впереди большой великий праздник. Ташка. Эта песня написана в 1975 году, посвящена. Ее знают все афганцы и поют до сих пор. Но она в семьдесят пятом году мной написана Посвящена моему отцу, фронтовому разведчику Морозову Николаю Петровичу и его бываем друзьям А на войне, как на войне А нам труднее там вдвойне Едва взойдет над соснами рассвет Мы не прощаемся ни с кем Чужие слезы нам зачем Уводим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег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 Тебя век покинет друг Не осуждай его, война тому виной Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена Разведки, заработанные мной Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что не день, то снова поиск, снова бой Ты сестричка в санбати. Не тревожься, Бога ради Это свадьба Доживем еще с тобой. Когда закончится война, Мы все наденем ордена, Гулькою сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто не дожил, Кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, Вновь шагали без привала, Рвали проволоку, брали языка, как ходили мы в атаку, как делились с другом флягу И последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делились с другом флягу И последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко, Что не день, то снова поезд, снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты сестричка в бате Не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Эта песня тоже про войну и про отечественную. У меня есть дурная привычка, если я не запоминаю сразу всю песню, а сейчас так и было, а очень хочется, слов нигде не найти. Особенно было в те времена, когда интернет не было ничего, не было по трем словам. Я вот до сих пор не могу найти песню. И даже помощница моя, администратор, не может найти по всему интернету. Она хороший поисковик, но не может. Одну песню я раз слышал, и нет. И поэтому я дописываю там. Это получается, как называется, парафраз называется. Но ну, не важно. Первый и последний куплет. А остальное я сам. Чего на ум придет. Это песня... Следующая, значит, я так и не узнал. Начало ее, и конец. Много песен пропадает. Вот песен... Я занимаюсь историей песни, серьезно занимаюсь. Вот Волховской лирической, которая спал, она имеет шесть вариантов. То есть, кому она в руки... Рыб... И ни одного автора. Она то в 41-м то в 42 то в 43 -м. И все отказываются, когда им говорят. Вот вы автор, вы написали. Не-не-не, это -не, -не, -не, не я, я ее переделал, я ее переделал. Вот я ее не переделал, а дополнил. Вот такую вот, твоя надежда. Может, кто-то вспомнит первый и последний, там подскажет. Буду очень признателен. Не столы настоящие Украшают наш дом. На снарядные ящики Плащ-палатку кладем. Огромном положено фронтовой наш поем. есть и банка порожняя, наливай-ка бродок, за сторонку, за русскую выпьем этот бокал с той нехитрой закуской, что союзник прислал, за землянку уют. Фонаре огоню, за машину попутную, наливай, как проток, выпьем мы за товарищей, за друзей боевых, что бросли сквозь пожарища и остались в живых, а за тех, что не дожили. По в жестоком бою молчим мы, как положено Выпьем водку свою Мы вернемся счастливыми Кончив долгий поход Будут девушки милые Нас встречать у ворот И что было загадано я исполнится в срок, пусть горит за туманами, Золотой огонек. Так, у войны две, большие войны. Пережил наш народ в прошлом веке. Такая очень видно, во все века воюем. 20 е воевали, 21-й воюем. Никуда не деться. Слишком много жадных и желающих вокруг. Но стоим. Афганская война не исключение. Надо только помнить, что вот то, что было, вывод в 1989 м и что было в 91 как ни горько это говорить, мы притащили на своих плечах сюда, домой. Ну а что было в 91-м, потом в 93 вы знаете. Но это песня об афганской войне. Которые почти 10 лет. И я хочу попросить вас, поскольку песни тут уже авторские, там, на, мои там, вы тогда, если кто-то что-то что должен спеть, вы напишите, вот передайте сюда. Я обязуюсь спеть. Ладно? Передавайте. Давай. А это так. Вот могу только сказать, что вот одно и забыл, совершенно сказать. В этом году. Да. Кто, кто знает, кто постоянно ходит мы затянули с этим, по моей вине тут только. я, кто, я кто болел, кто то болел, то куда-то уезжал в общем, книга выходит сборный стихов и песен моя выйдет где-то в сентябре, в октябре она и называется, Первая часть так и называют и книга сама так и называется как называется песня, автоматы гитара". забавно, я залез в интернет посмотреть автоматы гитара". это мой бренд, бог знает в каком году написано там автоматы гитара". Больше тысячи начали штамповать уже где-то для вокальных стройных групп. В общем, ствол от автомата, остальное все от гитары. Такой симбиоз тоже с от автомата гитары. Я так думаю, ну черт возьми, как Калашников тот говорил когда, то ведь за каждый автомат мне платили по долларов, я обубил себе в Сочи построил и там жил. Но если платили за это, ну вряд ли. Но получилось, а начиналось все вот с этого.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 Мы когда-нибудь ели сух сухпоёк фронтовой Не в туристских походах, не в лесу у костра Там беднее природа и сильнее ветра Там пылают пожары и в жестоком бою Громче всякой гитары сами скалы поют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 Неизученные свойства наших душ на войне, Кто-то бредил геройством, А мы пели про снег, Про края, где родились, Да про шурок берез, И совсем не стыдились. С пылью смешанных слез, По мне вроде нет причины тужить.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 Автомат и гитара На афганской войне кто -то скажет Не пара Не типичный дуэт Я не думаю спорить Петь о том или не петь Не гитару настроить Надо к бою успеть сказать, там бы говорил, какое-то время, пять лет, служил я только что о, спасибо. таком, что организованном совершенно уникальном подразделении, как в импер. Это оперативно-боевые группы, операция давалась каскад по всему Афганистану, которые начинали войну в четвертому закончили как оперативно-боевые группы. Обо... Нет, нет. Уникальное явление, вроде вот для нашей провинции Так-то это запросто Там И дожди ливневые, и тропические хочешь Но в наших горах И это такая песня получилась Дождь идет в горах Афгана Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли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 Дождь идет в горах Афгана На колонны, караваны Словно сур из Корана Тройки тянутся с небес Дождь стучит по горным скалонам По машинам, по вагонам И шипит на раскаленном, Утомлённом АКС Дождь стучит по горным скалонам по машинам, по погонам и шипит на раскаленном утомленном окс. Дождь идет в горах Авгана, по забытой и желанной память светлая о доме, В дальнем доме и весне. И отплясывают риена. Два безусых капитана, два танкиста из Багдадана.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 Бог от взрывов и созвездия Водолея на войну обрушил тоже Этот дождик проливной. Местный бог от взрыва злея и созвездия Водолея на войну обрушил дождик Этот дождик проливной. Дождь идет в горах Абуган. Это странно. Очень странно. Мы давно же отвыкли от обилия воды. И даже не у ставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней пыли, Серой пыли и беды. И даже не у ставив лица, Все пытаются отмыться от жары столетней Серые пыли беды, серые пыли беды, серые пыли беды. Эта песня в в общем докатан не не, -не, -не, -не, -не связана с войной. с войной. Так, скажу только заранее, у меня, поскольку жена здесь сидит, что герой тех письма, лирический герой, то есть это не я. А то 43 вместе, и попридушит, и сюда. Так что это просто о том, что иногда память приходит такая, когда уже все закончено, но ты после войны, ты вот хочешь этого человека видеть там. Почему-то, сам не знаю, многие туда ведут, хотя сто лет уже не видел. Так называется, здравствуй, это я.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 Пути. Да я загляну в твои глаза, помнишь, я когда-то в них тону? Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул? Сколько зимы, столько долгих лет, если год за три пересчитать? Я не упрекаю, что ты Право, как живешь, надеюсь, все в порядке. Замужем писали мне, друзья. Помнишь, как с тобою в старом парке Прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя, На губах испуганных твоих, Да не смотри тревожно. Я от этих губ почти от войны. Очень изменился, что же может быть Старит нас чужая страна Там живут, и прячусь от судьбы Потому до срока седина Что тебе расскажешь о войне? Надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе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 Я пошел, будь счастлив, прощай. Длинная песня называется «Вала на двух братьев». Там два их варианта. Во втором, это одного брата его друга награждает орденом «Град звезды». Он называется «Орден в кулаке» начинал с первой сета. Я братьев двух когда-то знал, над одним в Афгане воевал ходил к черту на рога И, видимо, в зубы Стрелять он был, большой мостак, Здесь и шагов менял пятак Был по натуре весельчак Хоть с виду грубый А старший был общество На все вопросы знал ответ Имел отдельный кабинет Машину, дачу Жил то в Париже, то в Москве Имел семь пядей в голове Да дело даже не в уме Поймал удачу и вот когда, закончив срок, мы все покинули Восток, домой вернулись те, кто смог дойти до цели, явился к старшему меньшой, все ж как-никак, а брат родной, тот накрывает стол большой, мол, ждал и верил. Нам спирт глотки глотки сжег, а здесь французский коньячок, и корка семка, балычок, язык телячий, и почему-то вспомнил я.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 Пройдет каких-то пары лет, его забудут, Было и нет. Твой автомат и пистолет, глупцам забава. И на и нынче времена, другие мерки и цена, Кому нужна твоя война? Ну что ты, права, Бери пример хотя бы с меня, в героях не был я ни дня. А посмотри, моя семья в шелках и славе. Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж, То в Риме с месяц погостишь, а то в Оттаве. Тот брат младшего тяжелый взгляд Его прервал отставить, брат. Я не политик, я солдат, и мне до дверцы Вся философия твоя и золотая я гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне, вы здесь погрязли в барахле, И лозунги я тебе ты мне, как песню вам, А на иного лица вполне хватило бы свинца не полных девять грамм. Иной до титула дорос А как дорос, еще вопрос Здесь главное по ветру нос держать умело А я хотел бы посмотреть Какие песни станет петь он там Под обстрелом Чтоб ты в Европу ездить бог. Да кровью брал с меня восток Я больше износился бог, чем ты, Штемлетов Ты здесь в арабскую кровать жену ложился почевать, А там привык на камне спать Я с пистолетом мой друг не мастер говорить, Умел он в спорах трезвым быть, Но вижу, начал заводить его проточи, И друга я увел к себе, в избежание ЧП Мы с ним бродили по Москве До самой ночи. Какая бы ни была беда, Мы слез не лили никогда. Обидой горькая вода, Бойцу опасно. Вдруг стиснув зубы, соль глотал, Что думал он, о чем молчал. Я думал так же. Молчал, все было ясно Потом судьба нас развела Его на север позвала Меня замучили дела, работы, дети А брат его, обществовет, В Париж уехал на пять лет. Он там большой, авторитет В посольстве третий В этой песне есть продолжение Когда я друг мой, Саша, его зовут он получал, наград, наш, наград нашла героя, он получал, ага, спасибо. Он получал орден Красной Звезды. Получил, ему сказали, там руку пожали, и вы пошли. А куда идти? Ресторан. Пойдем в ресторан. И вот пошли в ресторан, и там как положено этот орден Красной Звезды обмывали. Песня называется «Орден в кулаке». Разожми кулак, сведенный друг товарищ. Засветится и малевый рубин, он тебе напомнит зарево пожари, И разорванную сталь бронемашин, Он наполнит злое небо вордака, догорающий на склоне вертолет, Как захлебывалась пятая атака, и как кто-то грудью лег на пулемет, Но эти за столом под образами. За скотеркой из зеленого сукна, Не они тебя на рейды провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как анкуражатся напманы, Прожигающий им частный капитан. Нам отпустят все грехи официантка. И под вопли электрических то Ты расскажешь про обстрелы на саланке. Я тебе про непокорный контагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки Кто-то памятник при жизни возведет Кто-то в спину нам прылает недобитки А кто-то руку понимающий пожмет Помнишь, Пашку? А Валерку из Баграма оба в восемьдесят первом полегли, у Павлухи, только старенькая мама. А Валерка звал невесту Ратали, третий тост не прячь глаза ведь мы мужчины, а ну девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте обмывают ордена. Не прячь глаза, ведь мы мужчины Ну-ка, девочка, неси еще вина Звезды в рюмку по традиции старинной Так на фронте обывают ордена Войдем в полночь, устоим под фонарями У бессонницы запвенья не проси Отвези нас на свидание с друзьями Изговорчивое позднее такси шофер неужто мало четвертного, Или слишком мы суровые на вид. Но подбрось нас до поселка Вострякова Постоять у краснозвездных пирамид. И шофер неужто мало четвертного, Или слишком мы суровые на вид. Но подбрось нас до поселка Вострякова Помолчай краснозвезды, пирамиды. У меня по ходу действий подходит, Они не про войну, но все равно, их тогда буду сразу поймать, То забуду и времени не хватит, ладно? А когда в следующий раз соберемся, Я честно, честно сказать не могу, Так что тут надо выполнять то. А, я знаю от кого эта старина, да. Пару слов скажу, я согласен, десант, морская пехота, ударные ребята, бравые, но пехота царица полей, по законам не считается земля захваченной, пока на нее не, во всем мире мировой земле, не, не вступила нога солдата. У нас называется мото-пехота, про мотопехоту пехоту песня, я каким-то боком мотопехоте. пехоте ездил на беттеры, ползал на брюхе, там, лазил по горам, так что написал такую песню, моим друзьям здесь есть. Десантники и морская пехота не обижаются, но там все сказано. Гордо нас зовут пехота. Здесь это товарищи мура, вот и в горах до поворота, А за поворотом бег ура. Эх, пехота, матушка пехота, Черт побрал бы этот поворот, горшей была почти что рота. Распустились там почти, что взвод, где тот камень, что тебя обманет, где карниз, который подведет, кто тебя народе не помянет, и какие песни пробоет! их пехота, матушка, пехота, тяжелые погоны на плечах, пойдем как будто на работу. Ох, не дай бог вернуться в цинкачах, пойдем как будто на работу. Не дай бог вернуться в цинкачах, корабли, а может, самолеты. Куда надо, высадит десант. Но только если тихая погода, Если не бушует океан о пехоте, малочки-пехоте. штормы наплевать, для пехоты нет плохой погоды. Каждая погода благодать хитрена. Моя пехоте, матушке пехоте, на шторма и буре наплевать. У пехоты нет плохой погоды, каждая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту. Город грозный у красавицу полей За ее нелегкую работу, За ее стальных мотоконей, Но тут вдруг в этой разревеле Полит тревоги. Ох, опять вся водка по усам пехоты, Кто-то там нуждается в подмоге, Но мотопехота по газам, Кто-то там нуждается в подмоге, Но мотопехота пехота Показания. Спасибо. Хорошая песня, Чис чисто мирная, сейчас я тоже ее спою. Да, вот это. да это должна кто написал, он все Петр Иванович Каченко. Кстати, полковник Петр Иванович Каченко первый кто решился и взял на себя смелость опубликовать сборник песни. Вот он, похлопайте ему. Дело большое дело. Сборник, когда он учился, назывался «Когда поют солдаты». Это первые в Советском Союзе, где были опубликованы стихи и песни реальных солдат, которые воевали в уг... Афганистане Угани... и писали это. Так что вот сейчас только... это вроде, они вроде грустные. давайте сначала веселый веселую спою одну, да? Передел всем известную песню, чтобы повеселее было. то тоже так... Война – дело не очень веселое, кто расскажет, что на войне только дело, что веселился, значит штабист, кто-нибудь Писарчук при штабе, на которого командир не обращал внимания, клоун. Там. Война – дело не веселое, но я спою веселое. Представьте себе, старый прапорщик, пришел молодняк, и он их инструктирует, как вести себя в горах, чего делать? И главное, вот, улыбайтесь, ребята, улыбайтесь, все будет хорошо, все будет замечательно. Что бы там ни было, главное, хорошее настроение. И вот такая песня. Передел, конечно, старой песни, про хибины. Вот, Но это песня про Афганистан. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет,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 Помните, что раньше вы так не летали И, как видно, больше вам так не летать И тут улыбка, без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас Если вас в Дукане, это супермаркет в Афганистане Если вас в Дукане нагло обманули если гнев невольно в сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули Их на все дуганы хватит, вспомните о них. И тут улыбка без сомнения Вдруг коснется ваших глаз И хорошее настроение и Не покинет больше вас.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 Настроение не покинет больше вас и хорошее. Настроение не покинет больше вас. Так, чуть-чуть. Так, вот этот хороший песня, сейчас я пою. Так, есть? Пиктура есть? Пять каскадеров, да. Все сейчас тут петь каскадеров. Но вы помните песню Высоцкого? Про времена концлагерей из Германии, еще что то такое. Концлагерей не было. Была диверсионно-разведенная группа Вымпел и Каскад-4, последний самый мощный каскад в Эстонии. Вот у нас он сидит наш парторг, Честь и участь, коли комиссаров, мы его звали комиссар из нашего четвертого последнего героического костя. Вот а это про то, что ну, многих потеряли потом, когда вернулись в 89-м. На стрелках на бандитских 90-х. Э, не знаю, кто-то спился, кто-то скурился, кто-то в тюрьму попал. Здесь никто не попал в тюрьму. Здесь просто все.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 у меня жена не очень любит эту песню. Ой! Проси, что не добежал, ты как там? Не против? Ладно.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 Пулемет душман, ходил в атаке за тебя в стране Афганистан, И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражей пулемет, и что не добежал? Прости мне, вражей пулемет, и что... эта песня называется Давай уедем. Чуть мирная песня совершенно. войны там никакой, просто жизнь и тоска. Московская квартира, куда собирается откуда собираются уехать, туда поближе. Там. Холодок торшерный, Тень на обоих, разговор ленивый и пустой, будто эти стены. Нас с тобою разделяют Кладкой крепостной Но давай уедем К соснам и березам Где снежинки водят Белый хоровод Чтобы заолели Губы от мороза И в глазах усталых Таялые лед Все Все один и тот же Город, город Завтра будет то же, что вчера. Все одни и те же разговоры И усталость с самого утра. Но давай уедем соснам и березам, Где снежинки бродят белый хоровод, Чтобы заалили от мороза И в глазах усталых таял лед. -а -а -а -а -а. Заполняют бары,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 Чтобы залили губы от мороза и в глазах усталый таял лед. Спасибо. Вот и все. Пока все. А здесь все спел. Все спел. А. Пересылка, значит пересылки начнут, значит пересылка. Это такое местечко Тузель, военный аэродром недалеко от Ташкента. Это последний клочок советской земли, где все собирались и ждали, когда прилетят их самолет, чтобы развести их по всему Афганистану. Можно было ждать неделями. То есть отпуск летел, кто там вновь полетел туда, значит, в этой тузели. И дали военных бортов, чтобы отправиться на войну Ну, не повезло, там неделю. Можно было петь песни и пить водку. Теплая водка противная. Песен-то водка. И куда еще температура плюс два? Ну, вот такая песня. Пересылка. А написала ее тогда, как раз мне вручили здесь Орден красный звезды за 1989 год. И поехал коллегу Ивановичу Брылеву, помнишь такого, да? С него обмывать, он сидел на чемодане, разводил с женой и уезжал в город Сочи туда, к любимой женщине. И пришел Дима Еремина, мы там всю ночь пили, и тогда на салфет написал эту песню. Потом ее доработал. Пересылку знали все. Да Кабула от узели. я провалился неделю на войну, Пойди попробуй улети. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой, Только встретила и девчонка на пути. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой, Только встретила и девчонка на пути. Пересылка, пересылка на ветру твоя косынка Как сигнал на выход в море кораблю, Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки, Но я не буду врать, что я тебя люблю. Самолет уходит к югу, на прощание дай мне руку, Кореглазая побучится на час. Уезжаю за судьбою, она бывает злую, Но не хочется об этом мне сейчас. Улетаю за судьбую, она бывает злую Но не хочется об этом мне сейчас Пересылка, пересылка, на твоя косынка Как сигнал на выход море кораблю Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки Но не буду врать, что я тебя люблю Полевых погон распятия, А на тебе такое платье, будто вечер повторился выпускной. В легком сице зябнут плечи, нам не оправдываться нечем, Наши судьбы, перепутанной войной. В легком сице зябнут плечи, оправдываться нечем, Наши судьбы перепутаны войной. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, Как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последний пылкий, но я не буду врать, что я тебя люблю. Закворил, а сердце рвется, и со счастьем расстается, пусть оно еще продлится но чуть-чуть. Самолет будет устала, а ты у кропки поля встала, и рукою мне махнула в добрый путь. Самолет будет устала, Поле встала, и рукою мне махнуло в добрый пух. Пересылка, пересылка, на этру твоя косынка, как сигнал на выход в море кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки. Но я не буду врать, что я тебя люблю. Пересылка, пересылка, поцелуй последней пылки. Все равно и ни за что не буду врать, что я тебя люблю. Так. Плохая погода. Плохая погода. Была такая книга, называлась она "Болгарского разведчика". Зовут как его? Звали? А? Демидов? Нет. А, нет, нет, а, нет. Нет, нет. А, а, что грамм может грамм быть лучше плохой погоды? Грамм да. Грамм а, грамм что грамм может грамм быть лучше? да? Грамм что грамм может грамм быть лучше плохой погоды? Ничего не может быть лучше плохой погоды для спецназа. Вот песня об этом. У нас есть, да? Ой, нет ее. Пришли, пожалуйста, я не все я помню, а за задал песню до конца. 12, 12 день. За эту песню меня обозвали киплингом, но я не обижайся горжусь, потому что очень люблю Киплинга. Это в духе его может написано, но совсем не про, и про покорителей до Китая и Африки. Давайте двенадцатый день. С й день. спрятаться в день, Шагаем среди дыма и огня. Сейчас. Союз далеко, до Бога высоко, Рассчитывай, приятель, на себя. Союз далеко, до дома высоко, Расчитывай, приятель на себя, Тринадцатый день натер плечо ремень и тянет вниз тяжелая броня, Лишь фляга легка, воды на пол Расчитывай, приятель, на себя. Лишь фляга легка, воды на пол Расчитывай, приятель на себя этой день о жизни думать лень а солнце жжет безжалостно слепя последний привал и новый перевал рассчитывай приятель на себя последний привал и новый перевал рассчитывай приятель на себя день в сумках парафель Они бою надежные друзьям А нам бы упасть Да отоспаться в сласть Рассчитывай, приятель, о себя А нам бы упасть Да отоспаться в сласть Рассчитывай, приятель, о себя Двенадцатый день На целую ступень Мы ближе к перевалу Чардари. А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шурави, А за перевал пока что не ступал Ногою ни один из шурави. И тот, кто дойдет, кого удача ждет Кто все пройдя и все перетерпев, Вернется в свой дом и в жизни потом Расчитывать он будет на себя, вернется в свой дом и в жизни и потом. Расчитывать он будет на себя, лишь только на себя, лишь только на себя. Весь практически новый. Значит, «Вымпел», мы учили книгу давно, лет 8-9, да, она называется «Вымпел. Специальная разведка ГБССР. Это было уникальное творение андроповское, равного не было у нас, и сейчас нет. Правда, теперь «Вымпел» выполняют какие-то, ничего не скажу. каждый делает свое дело, но полицейские функции. По мне лучше диверсионная работа, взрывать вот, профессию там. Президента пристрелить, не нашего пасе Господь, где-то там еще типа, типа, кого, типа Трампа там, вот это наше. Там. Но теперь нет, теперь ловим бизнесменов, которые на, налоги не платят, каких-то там серийных убийц, черти кого, Навыки пропадают за зря. Вот такая. Кому-то канары, кому-то гаваи. И ясный безоблачный день. А я вот такую профессию знаю. Где ценится собрак и тень, а я вот такую профессию знаю, где ценится собрак и тень, Недримость, присутствия, смысл работы, Задачам условленный круг. Гораздо нужнее хорошей погоды, плохая погода, мой друг, Гораздо нужнее хорошей погоды, плохая погода. Плохая погода, она нам послужит, От вражеских глаз сбережет. Туманом укроет, снегами завьюжет, следы нашей ливни сотрет. Снегами запровьюжет, туманом укроет, снегами завьюжет, следы нашей ливни сотрет. Из неба, из моря, из рая и ада придем мы не слышно, как тень.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 Невольники чести, Солдаты свободы, Специальные разведки, бойцы. Простите, не, не напето еще песню, поэтому тут вспоминаю. Перепелка. Пересылка. перепелка? перепелка. перепелка. перепелка. перепелка. перепелка. Пересылка, я уже спел ее. А кто просил про плохую погоду, что может быть лучше? Она же даже не напечатана еще нигде. Кто? Кто сдал? А, а кто сдал? Кто, сдал? кто, Да, раз. ну не так, не в конечном виде. Я знаю, что В конечном виде, понятно. Но она была же все да. равно. Хорошо, ладно. Так, такой песня повеселее, которая, значит, у нас был друг в Афганистане. Мы жили в Файзабаде, у нас был вертолетчик, вот по-противому погиб в Афганистане с КМС, Вадим Бурага. А еще раньше мы были знакомы кличка <связь> Блистер Паша Осадчи. Здоровый, вот такой вертолетчик СМИ-8. Мы ему были близкие друзья. Потом он совершил проступок, замополит полкоморду набил, от, от полетов Советского Союза отстранили, от полетов отстранили, от Советского Союза тоже. Но ничего, но без него обойтись никто не мог там. Он, ну, в общем. И он его отпустили, вот прилетел в Кабул. Никого не справили, полетел в Москву, никого не спрашивает, даже нет. Он всем нашим женам разошла позволить телеграмму с Новым годом. Где адреса взял, черт его знает. А эта вот песня называется. Письмо вертолетчику из города Файзабад в город Кунтус. Паша вертолетчик. Так что там, ну, в принципе, там все ясно и понятно, кроме одной жуткой инфекционной болезни. Ну, там, догадайтесь. Ну, здравствуй, Паша, милый друг. Мы из Бадакшана. О первых строках письма всем вам шлем. Привет! Здесь у нас зима вокруг, мерзнут аж душманы, и вот уж две недели вертолетов нет. Даже праздники прошли, как-то не по-русски. Чаю выпили ведро и храпеть пошли. Но ты представь только себе целый стол закуски, Но не то, что водки праги не нашли. К сожалению, снег занес горы и долины. А то бы мы сгоняли в Пакистан, взяли в Но бензин у нас иссяк, и стоят машины. И даже на Майдоне, в аэропорте, нету ни шаша. Вася снова занемог не встает с кровати. Хорошо, что Василий Васильевич не дыхает. По ночам в орет, братцы, просим пить. Ты уж, Павел, приезжай в гости, Бога ради. Может, хоть с тобою бросит он дурить. Ну а женщинах сказать, мы их не видали. Их в полку в 860-м героическом. Вовсе не завол, не довоз. Не сказать, что вы без них, но ну, уж очень мы скучали. Да, дети маленькие, ну ладно. Но здесь свирепствует болезнь. Такой токсикоз. Ну а я забыл, извините. Что тут? Своим. Слушай, Паш, допущен ли снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР? Не отпустят, проезжай, ты черт с вертолетом. Мы тебе доверим здесь даже БТР. Паша, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, что в нее попал. У кого другого враз началась гангрена? Грена? Ну, это просто радость для всех нас, что ты такой амбал. Я пока письмо писал, Вася пробудился. Профит, прочитал и стал вопить хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретно я называю лица, Мол, не брачных связей нет утера. Так что строчки про любовь мне пришлось замазать. Ты привет там передай, знаешь сам кому. Надоест вот по горам под Акшанским, лазать, Прилечу тогда уж сам. Лично обниму. Вася тоже стал писать. Мол, привет, ребята. Не такое написал. Хрен как. Ладно, хрен что разберешь. В общем, мне за нас двоих отдуваться надо. Ну, ну он теперь не пьющий человек. Чего с него возьмешь? Что ж до встречи, мужики, закругляться надо? Скорый вечер и в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Файзабада. До свидания. Идем службу проверять. Разошел что-то, я надо постараться а, вот такой. Получный тост, да? Я хотел успеть, спеть, потому что это любимая песня. Он будет поступать сегодня, моего. Старого доброго товарища Виктора Глебовича Верстакова. Сколько там осталось? Ты подсказывай. Да ладно, что ты улыбаешь? Юр, еще 10 минут. Получный тот. Давай, давай, спой получный. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. А, Чтобы длинные они и уходят тоже. Ладно. Это я просто запланировал ее, Верстаков и любимый. как звонит мне как-то из деревни и где-то говорит, «Я только за водкой попою в снегу, пою полночные тосты». Вот так сейчас. Я для него. Товарищ Верстаков, для вас. Поднимаю тост за друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. А я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное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 помню, как однажды друга лучшего Смешала со мной авганская тропа. На старой фотографии любительской, Еще после атаки не остыв, Стоим мы, два десантника из Витебской, Устала, улыбаясь, объектив. И я гляжу на эту память прошлую, Печа горит и тает стеарин. Мы в день последний верили с Алёшей. Тот день пришел, я праздную один, А за окном ночная тьма колышется Гляжу на фотографию курю, И мне хрипший голос друга слышится. Живи, а я прикрою, как в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 был бы жив он, выпил за меня. Сейчас а только песню, которую не пел ни разу, вот только-только. а? Да, долгая. Но я хочу коротенькую здесь, там, просто. Надо же спеть тогда ты -то, что. -то. Раз сегодня такой ум. Так, это значит, о чем песни? Свою жизнь отличался с тремя людьми абсолютно заслуженными. Ими медали пал на грудь. Но мы таких называли, допустим, лейтенант, капитан сверхсрочной службы. Это капитан, который всю жизнь будет ходить к капитану. Ни в академию не пошлют, ты не получишь никаких майоров, полковников погоду. А ребята боевые, просто были те, там сейчас поет, добил солдат, они уважали его. Он только не любил начальство дураков. И поэтому он не рос. И вот он всю жизнь в капитанах. И вот уже ему 41 год был, его скоро бы уволили. Там он все по гарнизону. Но он начал в Афганистане. Так вот такая коротенькая песня, да? Она так называется. Капитан сверхсрочной службы. Грустная песня. К сожалению, так и было. К сожалению, лучших убирали из слишком высоких постов и снизу. В общем, табуретки на одни. Пожарный чертчик-то у нас тут. Час, когда осенние туманы Бродят восклитого окна, Загрустилось что-то капитану, Вспомнилась афганская война. Загрустилось что-то капитану, Вспомнилась афганская война. Восемь лет ветра его носили По дорогам горной стороны. Вот и возвратился он в Россию Ни семьи, ни дома, ни жены. Вот и возвратился он в Россию Ни семьи, ни дома, ни жены. Старый друг погиб твой Байсабадах, Стыла кровь, пять ночей сестрой из медсанбата, вся его недолгая любовь, пять ночей сестрой из медсанбата, вся его недолгая любовь, В позабытых богом гарнизонах, Он тоске сдается без борьбы, Восемь звезд на стареньких погонах. Вот и вся галактика судьбы Восемь звезд на стареньких погонах Вот и вся галактика судьбы В ночь, когда осенние туман, Бродят у раскрытого окна Загрустилось что-то капитан Не даст соврать мне товарищ комиссар Комиссаров, что сам зимой выходишь, а вокруг горы в белом снегу. Вот так это. Горная система Гентукуш, предгорье Памира. И когда днем там плюс 20, ночью минус 20, а горы в белом снегу. Песня такая называется. Горы в белом снегу. В ритме вальс, так сказать. Хорошие воспоминания. Я почти позабыл.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 Снегу. Этот снег, что веками Лежит на вершинах И ни труп не сыскает, Ни проезжих дорог Покорился не танком Ни бронемашинам, Только стертым подошвам Солдатских сапог Покорился не танк и бронемашинам Только стертым подошвам Солдатский сапог И тогда запылали Огнем перевалы От разрывов трещала Броня ледников И среди жестоких, боя. жестоких боях Нам земли не хватало В этом море Огня и холод Снегов, и в жестоких боях нам земли не хватало, в это море огня и, и снегов. Я немало ходил по морям и по суше, и в другой стороне, на чужом берегу, вспоминал почему-то. Рептыгин, Дукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Вспоминал почему-то Рептыгин, Дукуша Горы в белом снегу Горы в белом снегу Там в больших городах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 님zan... Небес. Ч ⁇ Да, горы в в море небес. Как великое чудо. Пута в пени волна замерла. На бегу и погода я жив. Никогда не забуду горы в белом снегу горы. И покуда я жив, никогда не забуду Бадахшанские горы в жунчужном пустью. Браво! Спасибо. Еще одна последняя песня. Последняя уже. Сейчас, перстакон пока идет. Эта песня называется «Мы не знаем» вообще не знаем, где тебе на голову кирпич с крыши упадет, где конюк каются, где край. На войне еще хуже. Мы ничего не знаем. Даже если известна цель, известно, что надо с этой целью сделать, то это не значит, что ты дойдешь до цели при всем своем старании. Маршруты судьбы скрыты от человека, от нас. Нельзя ничего предугадать. Песня так и называется «Маршруты судьбы». Или песня об одном речи.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 Маршрут еще не обозначен Вот такая братцы постарались, И на войне бывают постарались, Занесло ребят в такую даль Где они от века не бывали Где на маршрутах судьбы Верстовые столбы Не укажут дорогу к победе на маршрутах судьбы Только горы и мы И никто ни за что не ответил Вышел озадаченный комбат Увеличить требует бк Арлам что в воздухе кружат С высоты он кажется букашкой Арлы добычу стерегут и орлам плевать на вертолеты Скоро и поднимут в небо нашу роту И на маршруте судьбы верстовые столбы Не дорогу к победе На маршруте судьбы только горы и мы И никто ни за что не ответит И внизу раскинутся поля С тёганым лоскутным одеялом Путные, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом, Наш вертушки высадят, уйдут, Расвистесно тужено винтами, И ребята встанут на маршрут, где-то к точки, где-то там под облаками, И на маршруте судьбы верстовые столбы Не покажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не ответит. На маршруте судьбы только горы и мы и никто ни за что не ответит. Андрей, спасибо, спасибо вам большое. Всем добра, счастья, любви, удачи, мира. Всего лучше. Оставляем. Когда в следующий А? А я не знаю. Вот администраторы у меня. Вот сейчас они. Обращайтесь. Конечно. Свой вариант, Игорь. Уходим. Свой вариант. Авторский вариант. Не только... Ну Я это, тогда о том что расскажу. Я эту песню я написал в Афганистане. Уезжая в третий раз из Афганистана. Первый раз я был с боевой группой там, а потом я со спецзаданием обеспечить безопасность вывода наших войск из Афганистана в 88-89 год и написал стихи. Потом пришел, принес мою <coughs> другу Сашу Карпенко, он записал их на минитофон, потом отдал их Халилову, но не э, Валерию Халилову, Халилову, а Сашу Халилову, брал младший друг его, руководитель ансамбля Каска. И он, и плюс Игорь Азаренок. Изувечили одну строчку, все поменяв. Ну, Главпур А ребята там дорожали, это мне головпор, по барабану там. Я не Главпур, и никогда ему не причинялся я... Да, я совсем не Главпур я. Мозги не промываю лично я, думаю, народу, там, солдатам. Вот. И они его переделали. А эти что, подневольные ребята, они изменили одну строчку всего. И все есть смысл. И так пели, она пошла в Афганистан и действительно там на перевале. Значит, на саланге пели, запускали, потому что мало соображающе. Ну, песня хорошая, конечно. Но надо дома что поешь. Там была строчка у меня, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Великая держава одна для меня была и есть даже после развала. Они написали, чем ты, земля Афганистана. Вы понимаете, что это совсем глупости. и дикость. Нас не звал туда никто, в Афганистан. Как никто не звал нас, кроме Асада и в Сирию. Мы же вообще как чего-то так сразу шесть туда, вот нам не нужна Сирия, как не нужен Афганистан, повторяем, не мы его повторяем. Поэтому он поменял, чем ты земля Афганистана и скупишь слезы матерей. Виноват Виноваты опять никто, не Лавпург, Ладно, я просто пойду. С покоренных однажды небесных вершин По ступеням обуглен, на землю сходим от прицельные залпы наветов и лжи. Мы уходим, уходим, уходим, Прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком, Пускай не судит однобога На кабинетной грамотей, До свидания, Афган, Этот призрачный мир Не пристава добром, Вернуться сюда, может быть, не дано, Только нас полегло в этом долгом походе, И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим, Прощайте, горы победней. Чем наша боль и наша слава, чем ты великая держава, Искупишь слезы матерей.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 Вдруг спиртовую дозу дели на троих только нас уцелело в лихом рассветзводе Третий тост, даже ветер на склонах затих Мы уходим, уходим, уходим Прощайте горы, вам беденей Какую цену здесь платили Врага какого не добили Каких оставили друзей а? А? Биографии наши, полдюжины строк, Социологи в тиску, Сейчас они в моде, Только разве под властью науки Восток мы уходим, с востока уходим, Прощайте, горы вам видней, Кем были мы в краю далеком, Пускай не судит одна Бога с кабинетной грамотной. Так, с радостью. Отдаем микрофон Виктор Верстакову. А он